Всем здравствуйте! Меня зовут Алексей Зайцев, сегодня у нас в гостях Любовь Килина. И э, очень хотелось бы, Любовь, ваше мнение узнать по поводу продуктов NSP, потому что много разных продуктов за время вашего сетевого было попробовано, за время вашего сетевого было э, клиентам организовано, mm -hmm. да, много людей с шикарными результатами, и вот хотелось бы, чтобы рассказала. Может быть, разницу, потому что, ну, немножко свою историю, да, mm -hmm. как сетевика, Вкратце. Когда был первый контракт с первой компанией? Значит, очень интересная беседа, потому что, когда у тебя опыт, основанный на лучшем клиенте, да, на тебе, в первую очередь, и на твоей семье, поэтому первый контракт я заключила, ой, 98-й. 99, ну, в общем, в конце 98 99 год. вот И это было осознанно приобретение продукта в большом количестве, потому что на тот момент я уже четко поняла, что средства медикаментозные мне не помогут. Я поняла, что образ жизни и ну, что-то качественное да, применять для себя нужно. Вот. И поэтому, когда впервые покупала витамины Вижен это был уже да Да, бомбе? ну mm -hmm. скажем так, чуть раньше в Германии так получилось, что я попробовала мвэй на тот mm -hmm. момент. Вот, ну как можно сказать, только просто попробовала, потому что вот я, наверное, такой человек очень большой скептик, поэтому всем скептикам привет. <laughs> вот, я очень большой скептик и mm -hmm. знаете, человек, который родился скажем так, на вольных лугах, полях, да, в маленькой деревне, родители, которого никогда не видела я даже э, в нашей аптечке, какие-то лекарства, э, кроме зеленки, йода. Mm -hmm. бабушка безобидная. заваривала, да, только там шиповник, травки какие-то мы собирали, да, там сушили и так далее. Вот, и вдруг у меня случается в жизни, да, ситуация, когда я понимаю, что, ну, мне нужна помощь, вот. И поэтому на тот момент... Попробовала сначала вот Amway в Германии. Десять дней меня хватило mm -hmm. попробовать. Почему я говорю скептик? Потому что ничего в капсулах, там ну, кор не короче, хотелось. то, что подобно а, медикаментам, я не могла использовать. Более того, мне очень трудно всегда было что-либо -про что проглотить. Mm -hmm. И поэтому в детстве я только могла, скажем так, слушаться родителей, использовать мед, малину, да, и ну, всякие 600, травки. Да. Mm -hmm. вот. Поэтому 10 дней амбуэ я при этом. Подумал, я молодец мне стало хорошо, и yeah. даже не подумал о том, что насколько это вообще витамины сыграли. Это уже потом осознанное потребление дало понимание, что на тот момент это была uh -huh. большая польза, потому что иначе я бы прям, не знаю, вышла бы из того состояния. Uh -huh. а вот потом вижу уже осознанно все серьезно, а, скажем так, приобретено было для себя. А много было? Какой то год был? 99. -й. 99. -й. Uh -huh. 99. Потому что, ну, тут, знаете, когда ты сам ну, какой-то недуг испытываешь, это одно, когда что-то дети испытывают, это уже вообще, да, то женщина, она начинает бороться, бороться да, такой боец не встречается, включается Война. в такое mm -hmm. чувство, да, что надо достичь, добиться, поэтому я... Прежде чем, конечно, купить, я исследовала кучу материалов, прочитала книг, я подходила, смотрела людям в глаза. Работали, не работали. Ну, что, дорогой продукт, и на тот момент это Меня не интересовали деньги на тот момент, меня интересовало качество, потому что уже до этого у меня было на тот момент достаточно большое количество людей, опытных врачей, с которыми <acidicans> я могла советоваться, ну, специалистов, так сказать, скажем так, в своей, в своей области и в отношении детей, и у меня было... Очень сильное разочарование, потому что я когда говорила, порекомендуйте мне а, какие-то хорошие витамины, да, у меня там на базах работали, да, то есть главные врачи, потому что я в этой сфере так или иначе крутилась с санаториями, профилакториями, и я была удивлена, потому что мне задавали, как правило, вопрос, тебе подешевле, подороже. Я говорила одно, мне чтобы помогло, mm -hmm. мне и моим детям. Ну возьми вот это, возьми вот это. И я, я не могла понять, или это не профессионализм, или нежелание помочь. Это меня очень огорчало. Да. И поэтому, получается, вот вижен этой, четко осознанно да, решение, когда я попробовала немножко продукта и поехала в Москву, купила билет на самолет, чтобы купить продукт, прилетела в Москву, купила чемодан продукта и начала кушать. И на тот момент был как раз кризис, mm -hmm. да, что там доллар где-то шесть рублей, а там на двадцать шесть уже сколько он там поднялся. Вот. Я была, с одной стороны, счастлива, что у меня чемодан продукта, и с другой стороны, у меня была паника, что мне это помогает, и вдруг он закончится, потому что доллар mm -hmm. начал расти, но ну, я понимала, что рынок что-то может приключиться. И таким образом мы начали использовать продукт с семьей, и, конечно, сразу в моей голове, да, в в моем окружении я вспомнила людей, которые там 10-20 лет решали какие-то свои ситуации. И, конечно, всегда хочется, ну, особенно людям, которых ты любишь, хочется помочь. Mm -hmm. вот. И так путь начался, скажем так, достаточно тернисто. Но, но он начался и, скажем так, как продолжался серьезно. Я была крайне удивлена, когда я получила первое вознаграждение, потому что ну, мне всегда хотелось помогать людям я не понимала сетевой бизнес ну, на тот момент, потому что ну, ну, я и так помогала людям просто, а тут получается, я им сказала информацию, мне еще денег начислили. Это было очень интересно. Вот, это на тот момент была для меня как игра. И потом я уже начала читать литературу, разбираться в продукте, я просто влюбилась в это. И все меня устраивало, все было хорошо до того времени, пока не пошли сомнения в отношении качества продукта. Потому, что -то что -то поменялось. А, качество поменялось, потому что был один производитель, да, потом другой. <coughs> Сразу, а, когда у тебя, а, тем более это впервые твой бизнес, да, у тебя такая любовь, и uh -huh. ты все покрываешь, да, надежда, ты на да. все закрываешь глаза, ты каким-то вещам не веришь и так далее. Но так случилось в моей жизни, а, наверное, опять же, вот из-за того, что я такая увлеченная, скажем так, по жизни я всегда считала себя такой... Ну, во-первых, я очень быстро влюбляюсь и в окружение, и в доверие, вот, и не хотелось рушить вот это вот состояние, которое сложилось, уже атмосфера, команда, общение, вот, но, слава Богу, на тот момент получилось, что я была беременна третьим ребенком, и... Когда ты с маленьким ребенком, ты уже не настолько посвящен делу, да, ты уже там не находишься в этом окружении, ты можешь со стороны посмотреть на все происходящее, более и твое. ты более трезво можешь посмотреть а, и на продукт тоже, да? то есть угу. оценить. Вот. И на тот момент получилось, что уже а, мое окружение мне доверяло, друзья, и они начали звонить и говорили «Слушай, мы хотим к тебе, нам нравится, вот ты четко, верно идешь». А я на тот момент поняла, что качество уже не то. И я, у меня вопрос возник, как я могу приглашать людей, если у меня сомнения возникли, и как mm -hmm. я могу двигаться и развиваться дальше и строить, скажем так, перспективы mm -hmm. там, где меня уже подломили да, в отношении качества. Mm -hmm. Потому что ну, все, зачем я пришла, это в первую очередь быть довольной самой ну, и накормить свою семью, да, mm -hmm. и быть полезной своему окружению, близким родственникам, друзьям. Вот, и тут вот такое... Бам. Бам произошло. Вот. И вот благодаря тому, что я была в декретном, я посмотрела со стороны и поняла, что я не могу дальше двигаться так, как я делала это на первом этапе. И я не хочу больше здесь... Ну, доверять уже как бы много таких моментов произошло и знаете вот это свойство сегодня я об этом легко это было не просто пережить но я точно теперь знаю что жизнь так устроена как только закрываются одни двери открываются другие и важно быть готовым в этот момент в эти двери войти и я верю если мы идем правильным путем что следующие двери, которые открываются, они всегда лучше. Uh -huh. Ну, при условии, что вот мы искренне, что мы так, э, а, отвечаем своим целям, uh -huh. э, задачам, не противоречим. И тогда вот все, ты уже двигаешься и делаешь следующий шаг. И была другая компания. Была и компания была э, Agile Enterprises. Uh -huh. Вот продукт, скажем так, он очень зашел в моей семье, почему? потому что вот так же как у меня способность использовать там таблетированную форму, да, то есть, ну не просто, скажем, и дети uh -huh. мои это состояние испытывали, поэтому тут пришел такой вкусный продукт, uh -huh. он в нашу семью зашел на ура, вот и мы его начали пользоваться. Но качество тоже было топовое, тоже хорошее. Качество. качество нам очень нравилось, да. И сразу, буквально с первого месяца, я получила результат, моя дочь получила результат, который мы не получили на Vision. Угу. Вот. А может быть просто, знаете, как бывает, что что-то кушаем хорошее, да, используем, но чего-то чего не хватало. хватает. Да. да, и как последний завершающий шаг, вот такая э, восклицательная знак, только шел да. на Agile. Как, например, глюкозабина жендоратинова да. не было в виженых. Да. Там же да. да продукт. Угу. Поэтому.. Угу. Вот этот отрицательный знак случился. но В общем, все было хорошо. И мы с удовольствием начали использовать этот продукт, развивать этот бизнес. Впервые мой муж оценил очень высоко, скажем так, уровень именно подачи бизнеса и предложения. То есть ему тоже очень понравился продукт. В общем, у нас очень большое количество качественных таких результатов именно просто в семье нашей произошло и у мужа и у детей и мы были счастливы и все развивалось хорошо все замечательно Ну. вот но компания приказала Да, компания с рынка по каким-то причинам здесь уже независимым от нас и от компании так случается да такое бывает тут человеческий фактор происходит да по крайней мере Удивительная ситуация с тем, что ты работал все-таки и, и бизнесовый, и клиентский. Поэтому клиентов осталось много, и люди стали э, хотеть дальше. И вот как был переход, ну какая-то была пауза, да? Потом как был переход к НСП, то есть как mm -hmm. люди и насколько ты оцениваешь, вот, э, скажем так разницу на ну, спестов вот этого ассортимента uh -huh. перехода с геля на капсулы, ну то есть как бы uh -huh. капсулированная продукция успешно, да, а очень было много, так скажем, промывки мозгов о том, что капсулированная продукция хуже типа, чем гели. Uh -huh. Да, да. Uh -huh. То есть как... Uh -huh. Очень много таких моментов, и знаете, здесь уже смотришь, ну уже с точки зрения на опыта uh -huh. и эффективности и полезности для людей, которые тебя окружают, которые тебе уже доверяют. Вот, и ты уже смотришь На общую картину угу. Поэтому как изначально Скажем так ты хочет, э вообще, Как, как доверилась да, <ри> У меня Немножко знаете Здесь такая фора немножко была Которую я На первом этапе скажем так, ну, Бывают какие-то вещи мы забываем Дело в том что про NSP Я услышала 32 года назад от своего у меня у мужа есть родственник и на тот момент они он и она его жена они врачи и когда я с ними познакомилась mm -hmm. они благодаря нсп решили очень серьезную ситуацию по здоровью mm -hmm. они медики по туберкулезу mm -hmm. вот. медики решили они помощью. медики то есть mm -hmm. причем талантливые да одаренные то есть ну, вот этот родственник, он на тот момент был главный врач э, Кемеровской области. А, и мы просто, ну, приехали там в гости, и видно, знаете, как вот приоткрывается иногда, да, нам какая-то возможность, и мы до конца, мы еще не способны ее понять сейчас и просто получая, что в разговоре мы говорили о том, что как там по здоровью, что как решать, и они поделились просто результатом, и единственный вопрос, который я задала, я говорю, а как, где купить, они говорят, очень дорого, там на тот момент доставка была, ну, очень дорогая, невыносимо дорогая и так далее, и я, скажем так, немножко это, ну, подзабыла информацию, а потом, когда я уже начала работать с продуктами другими, вот, и мы же вновь встречались и общались, скажем так. И mm -hmm. я начала вспоминать, ага, оказывается, вот информация такая была. Но почему-то на тот момент, хотя как сейчас я уже знаю, да, и НСП был, почему-то вот лично меня э, не ни, ни, никто не зацепил, да, или не пригласила. Однажды мне пришло сообщение фейсбук и я оказывается его как-то так игнорировала причем я помню что я поделилась со своими наставниками как сейчас оказывается это был юра гончаренко который меня как-то нашел в интернете и увидел и дело предложение вот и я на тот момент не поняла что это именно компания NSP. Uh -huh. вот. поэтому знаете когда внутри ты ну, наверное готов к чему-то как uh -huh. всегда готов к чему-то и... Приходит человек, поэтому mm -hmm. вот Алексей Зайцев однажды да? пришел, да? пришел uh -huh. открыл двери. И захотелось попробовать, и на тот момент уже была и нужда, потому что когда ты понимаешь, что организм так чудесно сотворен, что ему нужна помощь, в том числе и в качественном продукте, да, хотелось попробовать, поэтому, конечно, было... Предложение же было вагон, О... и... Да, компаний-то у нас в Сибири как грязи. Очень много. Почему доверилась НСПИ? Почему открылась именно к этим формулам, к, снова к американскому продукту? Потому что местного же тоже полно. Угу. Очень много местного, но видите, так как я уже не первый год с этим... Стрельяной Да, и получается, что я со многими людьми из разных компаний дружила. У -у -у. И со многими людьми у меня такие отношения, когда они могут просто поделиться у -у -у. тем, с кем они не могут поделиться, может быть, своем кругу. Поэтому uh -huh. я какие-то внутренние моменты понимала, знала. А, значит, сильные стороны каких-то компаний слабые и так далее. И поэтому, когда закрылась компания, я так ориентировалась по рынку. И ну, у меня не было вот прям желания Хотя меня на тот момент даже звали руководители компании. И их давали, компании. Uh -huh. давали, давали, давали особые давали места, особые места и предлагали финансы, ну вот просто я я даже сама себя размышляла внутри, ну почему ну, mm -hmm. такая возможность, ну ты же, тебе же нужны деньги уже на этот момент, да, если, например, на момент, когда я там Вижен пришла, у нас был бизнес с мужем, то есть все хорошо, как бы, и я вообще mm -hmm. не, не смотрела там на заработок, мне это было не неинтересно, мне было интересно, чтобы я была здорова, мои мои дети, моей семье, вот, и, ну вот рассматривала, ну, поэтому НСП, ответила, наверное, вот всем моим внутренним уже вопросам, осмыслениям, качеству, ассортименту. А, конечно, очень благодарна, что вот Алексей отправил меня сразу и а на события, которое показало а, именно, опять же, изнутри. То есть, когда ты уже бывал на семинарах, на учебах, да, ты общался с лидерами калмоза, да, да, ты уже, ну, просто тебя уже удивить, нечем, Сложно. так скажем, да, вот, поэтому мне очень важно поэтому на первом этапе я что сделала все возможное, возможное съездить на мероприятие, и я увидела очень грамотный, качественный подход, огромную заинтересованность э, в продукте, э, именно в преподнесении качественной информации, и это все полагалось именно на продукте, который качество действительно дает, и самое главное, что меня но тоже восхитила на тот момент это доступность продукта цена цена mm -hmm. качество и доступность и огромный ассортимент я поняла что здесь я ну, для всех могу быть полезной mm -hmm. независимо от соци социального уровня да там статуса доходов и так далее то есть для всех есть и вот та подача информации очень качественная и доступная она меня очень приятно удивила и восхищает до сих пор. Я увидела огромное количество грамотных, профессиональных людей, обученных, очень серьезно настроенных с точки зрения подхода к здоровью, да, нутрициологии, с точки зрения врачебного подхода, потому что я тоже была там знакома с разными врачами. Но вот такого подхода я не видела нигде. Более глубокий. Очень глубокий и... Я увидела, знаете, качество людей, ну, которое не может не, не порадовать. То есть оно меня очень порадовала, восхитило, потому что для меня вот авторитетно, Слово Божье, да, и в Библии написано, как мыслям, так и живем, да, как мыслим. То есть наши мысли зависят от того, что мы положили в нашу тарелку, что мы слушали, да, как мы помогли. И вот я увидела людей мыслящих во-первых, с заботой, то есть люди заботливые, искренние, интересные, mm -hmm. многообразные, а, знаете, вот не, не, не какие-то зомби на, на продукте, которые а они очень сами. Ты не просто интересы. ешь пакет, это тебя спасет. Да, да, поэтому это, это для меня было вообще вот важным таким подтверждением и пониманием того, что я нашла то, о чем к чему шла, к чему mm -hmm. стремилась. Те то, то какие-то ценности, которые уже были созданы, я это увидела. А вот ну, я не хочу сказать, что не надо все идеализировать, да, Понятно, это жизнь. Но ну, а, да, ну, а для меня это все подраставило, вот, все точки. Все сошлось, картиночка сошлась. Угу. И я здесь а и форм, мне нравится. Формулы на спешные нам нравятся больше, чем то, что до этого приходилось. Да. Да? эффективность выше при дело в том что вот даже на прошлой неделе у меня приходило несколько моих новых ну, же партнеров там, или клиентов которые у меня кушали и тот и тот и тот продукт угу. и они говорят слушай ну классный был продукт недовольны но результата которого они достигли здесь они не получили там угу. и я знаете как но ну, это всегда так люди тебя скажем так но ну, если ты там куда-то поднялся, там что-то завыс, а люди могут тебя опустить, ну, да. И, не надо... uh -huh. и вот получилось, что на прошлой неделе мы общались, и, и я вдруг сделала анализ, слушай, правда, а у меня там женщины должны были оперировать, она на НСП, мы ее Отобрали. на, на... корабле угу. да, человек сегодня здоров, uh -huh. счастлив и, скажем так, все выданы сохранены. Uh -huh. да? А мы, мы же слушаем, это а здесь с чем сравнить. Uh -huh. и я даже сравнивать не хочу, потому что как мама моя говорит ой доченька там твои конкуренты я говорю, мам, да какие конкуренты? Занимается. твои да, вот, поэтому... Ну сейчас удовольствие от того, что есть вариант составлять программы больше, да, потому что... Да, ты свободно движешься, не извращаешься, как бы там, что Как из четырех банок, или из десяти собрать суперпрограмму, когда из двухсот выбираешь... Ну, грубо говоря, более точную, да, по да. финансам человека, потому что, я так понимаю, раньше не было вариантов так под человека подобрать, да, да рекомендации. Да, да, да, да, именно вот полностью, ну, индивидуально подобрать человек, все, что, в чем они сегодня по самый яркий результат есть сейчас, вот, который вот свежий по клиентам. Ну, наверное, вот, э, возможно, и вот этот человек, который получил э, результат, которая сказала, вот, что использовала и то, и то, это женщина, которая, так, сейчас скажу, два года назад она попала на операционный стол, вот, ей хотели удалить женский орган. Вот. То есть, мы ну, тут просто снимаем. На тот момент получается, что... Ну, как бы все было серьезно, uh -huh. она слушалась в клинике платные, да. Uh -huh. все, все серьезно, все, скажем так, все сроки показывали на то, что нужно только операбельно решать ситуацию. Uh -huh. вот. Но человек... Какая что там операция не было? Ну, удаление матки. Uh -huh. вот. Поэтому я всегда, знаете, как говорю... Какая что... у нее много было например? Она кушала четко, то есть 6 месяцев. Mm -hmm. То есть, когда мы ушли с... То есть, она просто сбежала с, как бы так, с операции, потому что она все-таки думала, что будет там, mm -hmm. частично что-то удаленное Она врач сказала, что все удаляем. Mm -hmm. вот. И плюс, кроме этого, были какие-то дополнительные, ну, не, про, не очень хорошие анализы и так далее. И она все-таки приняла на себя ответственность уйти mm -hmm. и э, на продукте прийти к новому. Mm -hmm. Вот, ну чего я достигла, то есть 6 месяцев мы кушали, ну получается, 4 минимум банки, там 4, 6, 7 какой mm -hmm. чтобы довести до результата. А, ну, я, скажем так, очень много было женщин, которые решились на такую операцию, и я знаю истории, как, которые, ну, очень mm -hmm. плохие... Очень, да, Здоровья очень плохие. И не каждая женщина это может перенести. Mm -hmm. вот. И поэтому последствия серьезные, но многие решаются, Поэтому я считаю, это колоссальный результат, очень-очень сильный. Вот, ну вот у моей мамы тоже, ну, наверное, самые такие результаты вот, у близких, когда касается моей мамы тоже, она получается, у нее заболел брат родной, моей маме сейчас 80, на тот момент была чуть меньше. Ну, в общем, так получилось, что она, ей пришлось его поднимать, потому что он слишком тяжелый был uh -huh. в плане болезни, он не мог сам и упал а, с, со спального места. Она его поднимала несколько раз получается, у нее тоже там растяжение произошло всего, то есть мало того, что спину uh -huh. очень сильно сорвала, потому что браты выше ее и больше и так далее. Вот, и мы тоже, получается, в июне ее отправили, то есть она пошла обследоваться, сначала мне ничего не сказала, потом позвонила, что ей срочно предстоит операция, вот, я говорю, какая операция, такой возраст, разве можно так резко решать дает, операцию, вот, и, слава Богу, знаете, удивительные случаи происходят, когда мы... Ну, помогаем человеку там конечно за маму я там вступилась и так далее и так случилось что и должны были сделать операцию причем сначала напугала ее врач-гинеколог чуть ли сказала что у нее там не рак и какая-то опухоль ну, в общем неграмотно получилось прочитали mm -hmm. снимок вот потом все-таки сказали что нет просто будет плановая операция тоже по удалению и я сказала, мама, нам нужно хотя бы три месяца, давай не будем делать это летом, летом вообще операция, ну скажем У -у -у. так, плохая и так далее. И, э, ну, слава Богу, <laughs> совершилось чудо. Э, врач, который должен был, документы, принять, он куда-то потерял документы. И на следующий прием мы попали только в сентябре, за, это, за эти месяцы мы очень плотно кушали продукт, ну тоже 4-5 баллов. У -у -у. Когда мама пришла в сентябре опять там сдавать анализы об ей сказали, а потом он рекомендовал операцию, в принципе, не нужно. Отлично. Это очень здорово. И я уже не говорю о том, что, скажем так, ну, благодаря всей продукции, я в любом случае благодарна каждой компании. То есть моя мама, когда я ее привезла сюда, у нее было 17 диагнозов. Сейчас у нас нет ни одного но единственный диагноз у всех сразу случается, если стресс очень сильный, да, что-то mm -hmm. происходит, мы как люди все реагируем, да, когда наша там, нервная система, сосуды mm -hmm. там, могут отреагировать. Поэтому в НСП для этого все есть, да, там поддержать, привести в порядок подпадают. и так далее, и так далее. Что вот. бы ты сказала людям, которые, ну, допустим, присматриваются к НСП и пробовали другие компании, другие продукты, же масса? Я считаю, что все разумные люди, они не просто присмотрятся, придут и начнут кушать продукт, потому что ну, уже такие выводы просто делают вот, и мое окружение, и другие люди, которых я знаю, потому что люди становятся более грамотными, разумными. Они начинают, слава богу, считать, угу. что стоит, они перестают обманываться что очень приятно, потому что если раньше люди говорят там, ой, там 300 рублей, и не смотрят вообще на количество и на содержание, 50. вот то сегодня я считаю, что ну, вот, и люди, которые ко мне приходят, я говорю, что лучше купить кусок мяса или непонятной колбасы, да, который там состав, ну то есть лучше 100 грамм хорошего, чем килограмм, килограмм да, или там два килограмма вообще угу. плохого качества, чуждого, разрушающего, да, и так Ждем вас... Благодарю. Ждем вас тогда. До встречи.